Подчеркнутое дружелюбие, но не без накладок, президент США и канцлер Германии обсудили взаимоотношения в НАТО, двустороннюю торговлю, борьбу с терроризмом. Впрочем, судя по тому, что прозвучало на пресс-конференции, стороны скорее обозначили свои позиции по ключевым вопросам, чем договорились о чем-то конкретном. Дошла речь и об украинском кризисе. Канцлер ФРГ призвала в этой связи улучшать отношения с Россией. Трамп поддержал. Нам нужно найти безопасные и надежные решения по Украине, но также необходимо улучшить отношения с Россией. Минские соглашения. Хорошая основа для этого, но мы, к сожалению, еще не так далеко ушли в их реализации, как хотелось бы. И мы с нашими экспертами будем работать над этим в ближайшие месяцы. Я высоко оцениваю лидерство госпожи Меркель и президента Франции Франсуа Ланда в вопросе разрешения конфликта на Украине, где идеальным результатом было бы мирное решение. В ходе этой встречи журналистов интересовали не только слова, но и также эмоции, жест, одним словом, детали. Ведь оба лидера успели в прошлом наговорить друг о друге много нелестного. Теперь же они всячески демонстрировали партнерский настрой. Трамп, Лидия. Лично встречал Меркель на пороге Белого дома. Но вот во время протокольной съемки в овальном кабинете почему-то не пожал ей руку. Хотя и фотографы, и сама Меркель указывали на ошибку. Трамп просто сидел с отсутствующим выражением лица. Рукопожатие! Рукопожатие! Хотите пожать руки? Пресса теперь гадает, почему так вышло. Ведь и на крыльце Белого дома, и на пресс-конференции Трамп руку Меркель сжал. В последнем случае чуть ли не демонстративно. И даже слегка похлопал по плечу. Многие говорят, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп придерживаются диаметрально противоположных взглядов на актуальные вопросы. Мы предложили людям на улицах Берлина указать, кто из лидеров, Трамп или Меркель, сделал то или иное заявление. Нужно обеспечить неприкосновенность границы и соблюдение принципа верховенства права. Угадали, действительно, это Трамп. Что в ближайшие месяцы важнее всего, так это репатриация, репатриация и еще раз репатриация. Трамп или Меркель? Трамп. Это слова Ангела Меркель. Вот это да ну и ну. Наши законы важнее кодексов чести, племенных обычаев и шариата. Я думаю, это сказал Трамп. Это Ангела Меркель. Ничего себе. Головные уборы, полностью закрывающие лицо, нужно запретить везде, где это юридически возможно. Трамп или Меркель? Трамп, наверное. Трамп. Да-да, это Трамп. Это канцлер Германии Ангела Меркель. Вот так. Меркель не отличается особой последовательностью в своих комментариях по любым вопросам, в том числе о беженцах. В 2010 году она провозгласила крах мультикультурализма и назвала этот эксперимент совершенно провальным. Затем она внезапно впала в другую крайность и объявила, что намерена принять миллион беженцев мусульман с Ближнего Востока. Но вот маятник опять качнулся, и Меркель вернулась к прежней позиции, поскольку опасается партии альтернатива для Германии, которая уводит у нее голоса избирателей. То есть она может сказать что угодно, и я не думаю, что ее высказывания вообще нужно принимать всерьез. Все равно после выборов она заявит что-нибудь другое, если, конечно, останется у власти. Очевидно, Ангела Меркель и Дональд Трамп придерживаются прямо противоположных взглядов на некоторые вопросы. Вероятно, во время избирательной кампании кандидаты на пост канцлера Германии будут стремиться показать, что в отличие от Меркель, их не отделяет от Трампа столь большая пропасть. Как известно, после Второй мировой войны отношения США были крайне важны для Германии. В сложившихся обстоятельствах это будет учитывать любой немецкий политик. В результате, если Германию возглавит другой лидер, то его позиция, скорее всего, по умолчанию будет ближе к взглядам Трампа. Между Меркель и Трампом – океан. И речь здесь не об Атлантике, а об убеждениях и мировоззрении. Ангела – символ открытых границ и толерантности. Дональд – за большие и красивые стены. Она прибыла в Вашингтон после двойного поражения крайне правых в Старом Свете в Голландии и Австрии. Поэтому Меркель на коне, Трамп в обороне. Здесь вообще было много неловкости. Эти двое, судя по взглядам и зависшим паузам на глазах у прессы, мало о чем договорились. Зато в Москве уже готовят объятия. Тропинку к Кремлю протоптал премьер-министр Баварии. Москва. Президент России Путин и премьер Баварии Зейхофер встретятся в отеле Ридс Карлтон. Их вместо споров о Донбассе и Сирии ждут российские и немецкие предприниматели. А еще они очень ждут снятия санкций. Полтора часа. Столько времени редкому губернатору уделяет российский лидер. Он проводит с главой одной из немецких земель. Бавария, безусловно, занимает первое место среди других земель Федеративной на республике по объему торгово-экономических связей с Россией. Год назад в разгар конфликта между партнерами Меркель и Зейхофером самый известный немецкий сторонник сближения с Россией в пику канцлеру на радость бизнес-лобби уже встречался с Путиным и подвергался на родине жесткой критике. Все изменилось. Природ Зейхофера теперь высочайше одобрен и именно он преподносит не Путину, всей Германии и России главный сюрприз. Разрешите мне передать вам сердечный привет от нашего федерального канцлера она напомнила мне об этом несколько раз чтобы я действительно не забыл это сделать она также сказала мне что хотела бы навестить вас в начале мая и путин первый за долгое время визит ангелы меркель с радостью подтверждает до зейхофера в москве лишь за последние дни побывали бургомистр берлина михаэль мюллер и новый глава немецкого мида зигмар габриль Мы понимаем в каком состоянии наши отношения наша общая задача заключается в том чтобы отношения полностью нормализовались. поддерживать этот канал общения важно для дальнейшего будущего, когда, может быть, все же удастся прийти к согласию в том, что касается украинского конфликта. Мы понимаем, что сильные изменения в Минском процессе близко не будут. Это просто реальность, что Путина сейчас нет интереса изменить ситуацию там и делать компромиссы. Но все равно нам нужен отношения с Россией. Говорим по другие проблематические темы, как терроризм, как миграция и так далее. А еще грядущие выборы в ФРГ, российского вмешательства в которые здесь хотели бы избежать. Смена жесткой риторики на примирительную, возможно, связана и с этим. Но и в Москве, сочувствовавший до последнего ультраправым, альтернативе для Германии и Марин Пен во Франции осознают. Шансы евроскептиков в европейский предвыборный год тают. И на немецких выборах победит, если не глава ХДС Ангела Меркель, то лидер социал-демократов. Мартин Шульц, кто из них относится к российскому режиму хуже? Еще вопрос. Ответ Кремля. Срочное наведение мостов. Проблема осознанно в элите, я вас уверяю, проблема отношений и отсутствие вот модернизационных успехов, отсутствие импортозамещения, чего вы хотите. Да, Понимание, что санкции это все-таки висят у нас на горбу, она есть. И поэтому мы можем ожидать каких-то быстрых подвижек. Мне кажется, Путин к этому готов, вопросом Запад к этому готов, в частности, канцлер Меркель. Первые ответы будут 2 мая, когда она приедет в Москву. И станет понятнее, весна это, как думали там, или просто оттепель.